Итак, персональный эгрек. Он является частью работы по пятому курсу, потому что сейчас мы, сделав свою собственную систему, сделав ее виртуально, в пространстве своего духиального тела, должны будем каким-то образом, хотя это уже начало происходить естественным путем, но мы с вами хотим проконтролировать этот вопрос, мы с вами хотим сонастроить свою систему с общей системой, в которой мы живем. А для этого мы с тобой, прежде всего, должны хорошо понимать, по каким правилам существует эта самая окружающая нас эгрегориальная система, которую мы впоследствии будем называть просто системой или просто эгрегор. Что такое иерархия и как это проявляется в эгрегориальной системе, и какое место в этой иерархии мы можем заменять. И это тоже очень важно. Итак, ваша система состоит из основных блоков, да, в центре которого находится ядро, в котором записан самый главный закон, ради чего существует ваш разум, ради чего существует ваша жизнь, и там должны быть указаны те вещи, которые без которых вы действительно не можете обойтись, без которых вы не можете жить. Это и ваши природные склонности и качества, это и ваши личностные устремления, и ваш интерес, который не может быть поддельным. Он может идти только из глубины себя. И мы с вами долго на пятом курсе протрихали себя и ковырялись с этим вопросом, и я надеюсь, что к сегодняшнему моменту формулировки закона ядра у нас с вами каким-то образом совпали с первоисточником, то есть непосредственно с вашим я есть. Окружает ядро, давая ему жизнь, движение и реализацию слой будхиального тела, которое называется тело-система. Итак, тело. Тело ⁇ это цель. Цели, которые простраивает себе ядро ради того, чтобы себя каким-то образом утвердить в этом мире, для того, чтобы исполнить то, тот закон, то правило, которое в нем вписано. Иначе, какой смысл ставить себе какие-то задачи, если они не могут быть реализованы? Какой смысл рассуждать о смысле жизни, извиняюсь за патологию, но и ничего для этого не делать? А двигает нас по жизни, двигает нашу систему, нашу жизнь, наш разум в основном те цели, которые мы себе поставляем, или те цели, которые за нас поставляют. Мы с вами, начиная еще с третьего курса, учились правильно расстраивать собственные цели, прежде всего проверяя их на ширость, что называется, насколько они действительно являются вами, и что конкретно вы получаете с реализацией той или иной цели. Я думаю, что этот алгоритм да, быстрой проверки, Цели, на принадлежность самому себе, вы отработали достаточно хорошо. <как> Таким образом, цели это то, что движет смысл вашего ядра, информацию, которая в нем сидит, движет от вас к наружу, движет вас в окружающую реальность. Тем самым своими целями, именно теми формулировками тела, закона тела, которые у вас есть, и теми конкретными целями, которые вы там прописываете, дополняете, убираете по мере их достижения, да? то есть вот это вот движение и дополнение, оно показывает окружающему миру, что вы, во-первых, а существуете, б, существуете как личность, а не как часть общей массы, что вы индивидуальность, которая своими целями располагает, а не является проводником чужой воли. Так? И Самое главное, да, она заявляет свои права на определенный кусок реальности, в котором ваша система и ваша жизнь существует. Уровень ваших амбиций, уровень ваших притязаний это и есть претензия на определенный кусок реальности. И эта претензия записана, конечно же, опять же в ядре. Тут те самые главные и неглавные вещи, которые вы прописали. Кто-то сказал, для меня важна семья. И это значит, что он претендует на кусок реальности, связанный с семьей и родом. Кто-то пишет, что для меня, для меня важна самореализация. И тот объявил себя как бы в претензии на определенный кусок своих профессиональных потребностей, да, своей работы, своего бизнеса, да, своего лидерства относительно других людей, которые находятся с ним в одном коммуникативном поле. Кто-то написал, например, магия. Да? И, соответственно, заявил права на, на другой кусок реальности, на кусок реальности, который имеет право управлять всеми нежележащими структурами. Это заявка, это претензия. При этом при всем на этом уровне создания себя, мы с вами говорили об этом уже неоднократно, что вы в своем праве заявиться так, как вы считаете нужным, даже если вы сейчас даже близко лежали к тому, кем вы на самом деле хотите стать. Это, Фактически ваша заявка, ваш, ваш запрос в систему на на, на на установку себя в определенном иерархическом положении. Это, это как запрос на работу, да, я хочу работать, например, в какой-нибудь Газпроме. А знания у меня там три класса ЦПША. Как-то худо, бедно, да, я в этот Газпром, Газпром попадаю, но исключительно на уровень трех классов по полуме подметаю, на мусор выношу, на большее меня, конечно, не берут. Но я вижу, куда я стремлюсь, я вижу, куда я хочу. Я поступаю в институт, начинаю учиться, да, нарабатываю какие-то определенные бонусы, завожу там в этом эгрегоре связи. И эти связи, мое образование, мои успехи начинают меня тянуть тянуть потихонечку. Как только освобождается вакансия, я тут уже стою, рядом. И тогда и при большей, большей доле вероятности возьмут не человека с улицы, а своего, который, который уже примелькался, который уже знает, да? тот, который доказал своей жизнью действительно а, актуальность. и, и силу своего желания. Вот. вот так обычно и происходит, когда мы с вами заявляемся на уровень того, кем мы в принципе не являемся, да, мы показываем свое лицо системы и говорим, я готов натирать, я готов выносить, я готов подметать, я да, ну, вот только вот здесь, вот, в этом аспекте. Пожалуйста, не вопрос, здесь в, в, в, в, вагон э, вакансий. Но надо пройти уровень. Обучение, надо пройти уровень наработки бытийной массы. И это, естественно, тоже алгоритмизируется в системе. Получить образование, то есть о том, что вы пишете, знания, да? ставя невежество в мертвое пространство. Заранее говорите, я приношу обет системе, с которой вы собираетесь коммуницировать, я приношу обет собственному невежеству, что у его в моей жизни больше никогда не будет. Я приношу обед силам, которые готовы меня тянуть дальше и готовы меня принять к себе как к своего, что невежество в моей жизни больше не будет. И это как обед, как клятва. И при этом на этом уровне да, мы с вами должны были за эти три месяца увидеть, что при этом система, да, она как бы говорит, ну давай, покажи. Покажи, как ты можешь это делать. Покажи. Дается тебе определенный алгоритм. Да, вот в виде ситуации. Тестовая такая история. Да, покажи, как ты себя будешь вести не так, как раньше. Покажи, что ты действительно готов пожертвовать определенными вещами ради того, чтобы поддержать ядро своей системы, ради того, чтобы в мертвом пространстве не случилось пробоя. того, что ты не выдержишь эту ситуацию, тобой не, не, тебя не одолеет лень, да? ты не согнешься перед собственным невежеством, ты не распишешься в собственном бессилии, а ты упрешься и будешь работать, работать, работать. Эта система будет видеть, да, но ну, на самом деле этот человек действительно он, по крайней мере, не знаю как насчет знаний, да? но за свои слова он уже отвечает, значит его можно каким-то образом рассматривать, он не, не есть потенциальный предатель. Любая система будет так смотреть, начиная от вашей семьи, заканчивая высшими магическими эгрегорами. И промежуточные даты, фирмы, государства, религии и все, что с этим связано. То есть в любом случае как ваш договор это была заявка. Если вы уже совпали по уровню своих возможностей с пространством претензии, на обладание которым вы имеете, да, то тогда все пошло просто нанять. оно вас приняло с распростертыми объятиями, да, моментально освободило вам вакансию, выгнав оттуда кого-нибудь ненужного, сказал, ну наконец-то мы ж тебя тут сто лет ждали, конечно мы возьмем человека лучше с большей бытийной массой, чем -то того, кем мы просто затыкали дырку во избежание, скажем так, грядущих проблем. Это означает, что вы, ваш уровень ваших претензий совпал с мощностью эгрегориального слоя, в котором вы существуете. Поэтому я понятно объясню, вот эти три месяца событий, да, о том, как у вас развивались эти события, они как раз вам еще иллюстративно показывают, насколько вы сейчас, в настоящий момент, соответствуете или не соответствуете по уровню ваших претензий. И что вам нужно сделать для того, чтобы наработать например, бытийную массу, чтобы подтянуться на свой необходимый уровень я надеюсь, что ни у кого из вас уровень ваших претензий не заставляет вас понижать свое бытийное место. Все-таки наверное амбиции побольше, тем возможностями на сегодняшний день, потому что конечно любая система должна стремиться к развитию, то есть насыщению, напитыванию дополнительными силами ядра своего, своей системы. А ядро своей системы ⁇ это как раз и есть масса.